Привет, друзья! Итак, я вдохновился точкой входа, которая была по нефти. Она соответствовала сразу трем моим стратегиям. И хотел бы вам показать, как отрабатываются такие ситуации и прокомментировать непосредственно, на что именно я смотрю и по каким параметрам оцениваю точку входа. Здесь по нефти, первое, конечно, это дивергенция дельт. Дельты по объему, дельты по количеству тиков. Причем была еще предварительная дивергенция. Обычно, чем больше дивергенций, тем больше усиливается сигнал. Затем, как вы видите, здесь уровень на меньших выплат по опционам. То есть, HFT объем прямо прошел над этим уровнем затем, что интересно здесь была восходящая динамика по нефти и сформировался небольшой такой восходящий тренд, затем он был пробит и на этом пробитии образовались HFT объемы соответственно это у меня идет по пятой стратегии то есть останавливающий движущий HFT объем. И целью у нас является зона образования вот, э, непосредственно движущих HFT-объемов. Здесь три стратегии, повторюсь. То есть HFT на уровне наименьших выплат по опционам. HFT Breakdown и HFT Setback, кто смотрел мой мастер-класс, это когда... Пробойные HFT вместе с останавливающими формируют точку входа. И, конечно же, это HFT после дивергенции дельты по объему, дельты по количеству тиков. То есть, такие ситуации часто очень хорошо отрабатываются. Они являются достаточно понятными для того, чтобы входить в такие сделки. Я просмотрел скриншоты и хочу вам... Показать еще ряд примеров, где присутствовало три стратегии. Вот первый. Вот это медь. Что здесь примечательно? Здесь, во-первых, идет очень сильное, очень сильное накопление... Дельты по объему, видите, она очень положительная здесь. Причем началось это накопление еще раньше. Затем цена сделала импульс и образовался HFT объем. Вот этот HFT объем, он дает также информацию о том, что цена будет стремиться к данному HFT объему. То есть это у меня идет по 10 стратегии, когда э, цена от HFT-объема начинает снижаться, и затем нужно искать точку остановки, останавливающей HFT-объема для того, чтобы зайти с целью вот этот HFT-объем. Почему так происходит? Потому что вот э, в этой точке крупный игрок может набрать позицию, да? Вы знаете, фонды, кто читал Ларри Вильямса и другие источники, где написано, что фонды работают по тренду. Соответственно, они часто набирают позицию, когда цена пробивает какие-то локальные максимумы, то есть дорого. Соответственно, когда они видят, что есть уже предложение, они могут ударить в это предложение в том числе. То есть, по невыгодным ценам. Маркетмейкер принимает эту позицию и затем идет на разгрузку. То есть вот здесь большое количество стоп-ордеров срабатывает и маркетмейкер разгружает свою позицию и затем цена обратно возвращается в ту зону, где крупный игрок ее набирал. Она, конечно же, часто очень идет и дальше в сторону крупного игрока, но... Первыми целями является вот эта зона. То есть, это что касается 10 стратегии. Здесь также присутствует и четвертая стратегия. Вот как вы видите, тоже восходящая тенденция. Потом она пробивается. Здесь образуется HFT объем. Но этот HFT объем мы классифицируем как движущий. Потому что после ретеста уровня. Который он пробил, то есть цена пошла вниз. Соответственно, первой целью по у нас пятой стратегии идет эта зона образования вот этого HFT объема, который сформировался на пробое, и также стратегия, которая подразумевает накопление дельты на снижение. Сильное накопление дельты и образование HFT-объема, который в противоположном направлении от дельты. То есть получается, что э, дельта она асковая, а HFT-объем он при этом бедовый, останавливающий. То есть вот тоже такая интересная ситуация, где присутствуют сразу три стратегии. Так, поехали дальше вот здесь ситуация по пшенице что является примечательным так это конечно же уровень на меньших выплат по опционам вот очень крупные HFT объемы очень крупные HFT объемы соответственно по десятой стратегии сделка затем Уровень наименьших выплат по опционам, на котором образовался HFT-объем. То есть, крупный игрок мог захеджироваться возле этого уровня, так как понимал, что цена может пойти с большей вероятностью наверх, то есть, не будет возле этого уровня к экспирации. А, как вы знаете, ему главное за нейтралить дельту, получить вот э, ту премию, которую он получил за то, что принял на себя риски, соответственно он хеджируется фьючерсом таким образом и уже не несет риск того, что цена уходит от уровня наименьших выплат по опционам, потому эти уровни они являются магнитами они как притягивают цену, так и отталкивают цену, и потому я их использую в своей торговле. И также была хорошая дивергенция, после которой произошло образование HFT-объема. То есть тоже ситуация, где точка входа отработалась по трем стратегиям. Итак, поехали дальше. Здесь по канадцу тоже очень интересно, очень сильное усилие, очень сильное, которое не приводит к результату. Цена мало того, что она не снижается, она закрепляется выше уровня объема. Вот этого. И при этом вот тут стрелками указана очень сильная контратака покупателей. То есть получается вот что интересно, да, большое количество покупателей агрессивных маркетами на очень агрессивно падающей цене. Образуются HFT объемы. HFT-объемы, они говорят нам о том, что вот это падение, мало того, что крупный игрок, фонд выкупал сразу же по рынку, так еще и маркетмейкер принял вот эту позицию, потому что, как вы знаете, маркетмейкеры, они работают только лимитками, и они в момент, когда очень сильное предложение, они подставляют свои лимитные ордера, и таким образом образуются вот эти HFT-объемы, большое количество крупных сделок за очень короткий промежуток времени. Вот, это что касается третьей стратегии, то есть получается дивергенция, затем вот по десятой стратегии это тоже очень сильное накопление дельты по объему, Здесь был HFT объем Конечно, он не такой, как по классике Не на максимуме Но, тем не менее, дельта была накоплена Достаточно серьезная здесь И в этот день в том числе То есть, это усилие на асковой дельте происходило Вот, я на самом деле вижу здесь Еще невооруженным глазом пятую стратегию. То есть получается, что э, тоже такая формация, можно ее как флаг или как небольшая голова и плечи. Да? То есть она была пробита вниз, здесь образован движущий объем, а здесь останавливающий. То есть вот эта точка это первая цель для цены. Вот Тоже несколько стратегий в одном инструменте в одной ситуации Итак, поехали дальше что я вижу здесь очень интересно это евро здесь присутствует у меня стратегия 1 1 то есть вот один день были очень сильные продажи по рынку. Цена вообще никак не реагировала. То есть получается, что восхождение, оно шло э, за счет лимитных покупателей, которые степали, степали все выше и выше свои байлимиты. И затем на следующий день тоже очень сильное усилие маркет-продавцов, которые абсолютно не приводит к результату. То есть получается, что два дня подряд идет сильное усилие маркет-продавцов, которое не приводит к результату. И затем финальный импульс на третий день и образование черти объема. Это стратегия 1.1. Затем у нас здесь очень хорошая сильная дивергенция дельты по объему и дельты по количеству тиков. Вот здесь тоже два дня дивергенция, образование HFT-объема, третья стратегия. И что еще? Что еще мы здесь видим? Пока что я вижу две стратегии. А, вот что еще. Вот здесь был HFT-объем на продажу. HFT-объем на продажу с бедовой дельтой. То есть, соответственно, также эта зона выступает магнитом для цены. То есть, здесь еще идет ситуация по 10 стратегии. Еще очень примечательно, что мне нравится, когда HFT-объемы, они редкие. То есть до этого, как вы видите, не было абсолютно еще те объемов, что здесь, что перед вот этим еще в те объемом, что перед вот этим асковым еще в объемом не было абсолютно никаких. То есть и это обычно усиливает такие ситуации. Итак, давайте еще посмотрим. Вот тут тоже у евро Уровень на меньших выплат по опционам Образование HFT объема. Здесь просто феноменальные покупки предварительные. И причем, что здесь очень агрессивные. И видно, что это алгоритмический набор в ликвидность. То есть здесь была ликвидность. Вот э, мы даже видим, что здесь максимальный недельный уровень объема. И в него прямо... Были совершены покупки. Были совершены покупки по рынку большим количеством сделок, то есть алгоритмический набор позиций, затем пролив, снятие стопов на уровне наименьших выплат. Здесь маркетмейкер подставляет свои лимитные ордера, выкупает. Соответственно, стоп лосы которые срабатывают. И цена идет уже по восходящей траектории. Что еще? Тут еще можно отметить косвенно седьмую стратегию. Это то, что каждый выброс ведет к возврату, к источнику этого выброса. То есть, выброс, возврат. Выброс, возврат. Как вы видите да то есть получается что цена находится в диапазоне то есть получается каждый выброс который скажем так из зоны баланса возвращает цену в зону баланса это у нас идет по седьмой стратегии и образование черти объема на краю у границ вот данного диапазона вот такая интересная ситуация по евро так, здесь иена тоже уже шортовый момент уровень на меньших выплат по опционам и чифти объем очень крупный очень сильный, то есть гораздо сильнее чем те, что были предыдущие это идет по девятой стратегии бывает какой-то HFT объем, который не стандартный. он останавливает цену, то есть он слишком крупный по сравнению с тем, что происходило последний месяц-два и этот объем останавливающий, тоже можно с ним работать, тоже можно от него открывать сделки. Было тут ряд, было ряд дивергенций, естественно дельты по объему, дельты по количеству тиков, ну и те объем, уровня на меньших выплат, при том, что очень хорошая рейша тоже. Каждый выброс возвращает цену обратно. Здесь маленькие выбросы, потом опять выброс, опять возврат. То есть получается, что этот диапазон и его можно рассматривать для работы к в зоне баланса. Поехали дальше. Вот э, тоже интересная ситуация по швейцарскому франку. Что мы здесь видим? Мы здесь видим тоже очень крупные черти объемы. Но здесь был такой же по размеру HFT объем на покупку. В принципе, если загрубить настройки, то вот этих HFT объемов их не будет. Да? Мы их не будем видеть. Вот этот HFT объем выступает магнитом для цены. То есть, получается, здесь идет по 10 стратегии. По 4 стратегии ситуации, так как очень сильная дельта на покупку. И при этом HFT объемы на продажу. Так, четвертое, десятое. И вот здесь, как вы видите, тоже трендовая линия, пробой, образование HFT объема. Получается, что отсюда мы имеем вот такие цели. Здесь будет цель и, соответственно, здесь, в этом районе будет цель. Я э, заходил после того, как э, образовался вот этот э, мелкий HFT-объем, потому что здесь э, образуется HFT-объем, здесь еще сопротивление. То есть цена в сопротивление идет, потом вниз. А образуется второй HFT-объем, то есть первое, первый импульс после этого HFT-объема, он встречает сопротивление. И опять идет вниз. И вот этот уже HFT объем, он образуется, тоже встречает сопротивление, цена идет вниз, и потом, соответственно, пробивает вот эту фигуру треугольника, которая говорит нам тоже, ну как дополнительный фактор о том, что уже можно заходить в сделку. Вот таким образом. Так, пошли посмотрим дальше. Тоже аналогичная ситуация, похоже, по швейцарскому франку. Вот, да, на положительной дельте, дельте HFT объема на продажу. Вот, кстати, после таких HFT объемов, когда у нас а, мы хотим купить и образуются HFT объемы, останавливающие на покупку, это нам говорит, что тенденция еще может продолжиться. То есть какой-то добой будет, дополнительный вынос стопов, еще будет. Потому нужно подождать, и когда он действительно происходит, вот здесь можно уже на пробои заходить в сделку. Это будет очень хорошая точка входа с очень хорошим преимуществом. Итак, вот тоже по иене, дивергенции. Дельта положительная и бедовые сильные огромные HFT-объемы тоже идут под 9, потому что здесь они аномально большие, аномально большие и останавливающие. То есть, в принципе, если вы даже здесь не вошли, то вот на повторном образовании HFT-объема очень хорошо можно зайти в сделку. И опять же таки, мы видим цели. То есть вот эти положительные HFT объемы на положительной дельте, они также являются целями для э, движения цены. Здесь тоже положительные асковые HFT объемы. Цена идет к уровню наименьших выплат. Быстрая реакция при том, что еще... Э, Контратака в количественной дельте, то есть дивергенция, дельты по объему, дельты по количеству, дивергенция цены, цена падает, дельта по количеству тиков у нас очень сильно растет. Вот первый раз тоже такая же ситуация отработалась до образования HFT объемов, потом опять следующая ситуация уже цена ушла ниже, уровни наименьших выплат тоже перерисовались, потому что э, опционов э, уже много путов тут купили, как вы видите, больше гораздо чем колов, соответственно, уровни на меньших выплат перерисовались, и отсюда тоже э, пошла очень хорошая реакция. Так, в принципе, все. Это все скриншоты, которые я для вас подготовил. Это видео, я надеюсь, будет для вас ценным и полезным, потому что фактически вкратце я прошелся по всем своим стратегиям, которые я использую в своей торговле. И та интерпретация, которая мне необходима для того, чтобы открывать сделки и чтобы иметь оптимальное соотношение риск-прибыль. Друзья, желаю вам хорошего дня, успешной торговли и до новых встреч. Пока!